Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о натуральных винах. Поговорим о том, что это такое, чем они отличаются от других типов, видов вин. Да? Ну, немножко обсудим, насколько они хороши, либо плохи, либо это вообще маркетинг. Итак, первое, что же такое натуральное вино? На самом деле, я думаю, что для большинства из вас натуральное вино – это вино, которое сделано ну, из винограда, да, из виноградного сока, а не вино порошковое. Одно время действительно как бы так и считалось. Вот в старой советской литературе под натуральным вином подразумевается именно то, что я вам сейчас озвучила. Единственное, что порошкового вина не существует. Да. Его не существует, но существуют винные ароматизаторы. Если в поисковой строке браузера вы наберете словосочетание «винные ароматизаторы», то найдете очень много чего интересного. А найдете, как сделать такое вино и найдете кучу вот таких вот баночек, рассчитанных на разные объемы. Там будет написано белое вино, каберне, шардоне, в общем, чего хочешь. Но это уже откровенный фальсификат, на самом деле. И называть вот это вином, ну, вообще, нет, вино это то, что сделано из винограда. Все остальное, вот вся вот эта вот... Лабуда с размешиванием чего-то в чем-то – это не вино, это, но ну, в лучшем случае винный напиток. На самом деле это фальсификат. Итак, мы с вами сегодня разговариваем исключительно о винах, то есть о спиртных напитках, сделанных из виноградного сока. И теперь вот классификация. Значит, Первое это вино конвенциональное. Я тоже это словосочетание несколько раз использовала в своих видео, но сейчас для тех, кто не знает, поясню, что такое конвенциональное вино. А вообще любое приготовление вина, оно делится на два этапа. Первый этап это то, как выращивается виноград. И второй этап это то, как из него делают вино. Процесс винификации. А, так вот, в... В первоначальном этапе, как выращивается виноград, особых требований нету. Ну понятно, есть там какие-то требования по урожайности, локальные на законодательном уровне. Но ну, в принципе, то есть, как виноград обрабатывается, что там с ним делается, как он собирается вручную либо машинами. Неважно. Что касается процесса винификации, здесь тоже можно использовать достаточно много добавок, а их несколько десятков. Используются культурные дрожжи, понятно, что используется сера, но повторюсь, кроме серы еще там несколько десятков различных добавок, различные технологичные технологические приемы, там фильтрация, обратные осмосы, пастеризация, нагревание, в общем, все-все-все-все-все. Тоже этих технологий, я вам не скажу, сколько штук, но их очень много. Вот что такое конвенциональное вино. И то вино, которое мы видим на полках магазинов, в общем-то, в 99% это и есть конвенциональное вино. Мы сейчас не обсуждаем, насколько оно там хорошее, либо плохое. Мы Говорим о факте его существования. Следующий вид вин – это вина органические. Органические вина подразумевают под собой то, что виноградник – виноград выращивается в определенных условиях на винограднике не используются никаких пестицидов разрешены только сера и медный купорос считается что эти вещества имеют органическое происхождение и поэтому только их и можно использовать ну различные там понятно природные, допустим репелленты от насекомых только органические удобрения никакой минералки то есть здесь идут ограничения по способу выращивания не способы возделывания винограда. Эти вина подлежат сертификации и органические виноградники подлежат сертификации. Для того, чтобы получить этот сертификат, нужно, чтобы прошло как минимум три года, чтобы виноградник, скажем так, очистился от всех посторонних примесей и только тогда этот самый сертификат можно получить. Что касается процесса винификации, есть некоторые ограничения. Можно использовать в процессе виноделия только органические добавки. И есть небольшие ограничения в использовании серы. Так, для красных вин допустимый предел это 100 мг на литр, в конвенциональном виноделии 160 То есть здесь все-таки серы немножко добавляется меньше. Но во всяком случае ее должно быть несколько меньше в конечном продукте вид вин это вина биодинамически биодинамика что же здесь с одной стороны это очень бережное отношение к винограднику и не просто бережное. много каких операций на винограднике они проводятся в соответствии с лунным календарем никаких пестицидов а обработки там проводятся либо травяными чаями либо у них есть такой есть препарат 500 есть препарат 501 а вот какой-то из них представляет собой значит в корове рог заталкивается навоз закапывается потом насколько я помню через сезон достается разводится водички и вот этим вот брызгается виноградник основной принцип вот этого все, конечно, кому-то может это показаться каким-то глупым шаманством и вообще непонятно чем. Но сама философская точка зрения на возделывание такого виноградника – это сохранение, экосистем, то есть там должно быть все, там должна расти травка, там должны бегать животинки, букашки всякие и все остальное. Минимальная обработка земли, там классно использовать лошадок, потому что вот лошадки они тоже в гармонии с землей. Вот таким образом растет виноград. Что касается виноделия, никаких дрожей культурных, да, все только на диких дрожжах. И определенные операции на винодельне, они также проводятся в соответствии с лунным циклом. Например, переливки. Считается, что в определенное время, например, притяжение Земли сильнее, именно тогда лучше всего снимать вино с осадкой, переливать, тогда оно лучше осветляется и так далее, и так далее. Серу они могут... Добавлять, ну, как правило, они делают это на конечных этапах, например, перед транспортировкой. И норма содержания серы 100 миллиграмм на литр. Но в реальности сера может быть и гораздо меньше, и добавляют ее только вот при розливе перед транспортировкой таких вин. Такое вино имеет сертификацию, один из самых известных сертификатов это сертификат Диметр, но в разных странах там еще существуют ассоциации биодинамистов и у них тоже есть свои сертификаты на такие вина. И наконец-таки мы подбираемся к натуральным винам, но это наверное самые такие непонятные Вина. С одной стороны, они подразумевают все то, что мы с вами проговаривали там, в органике, в биодинамике. То есть бережное отношение к винограднику. Там тоже никаких спашек, никаких химических обработок. Я, конечно, еще немножко расскажу вам об обратной стороне этой медали. Потому что звучит все красиво. Но на самом деле, кое-где и кое-что может быть не совсем так. Ну, сам принцип... Он предполагает минимальное вмешательство там, максимальное поддержание естественных природных условий и минимальное вмешательство на винодельне. То есть никакой сиры, никаких там, технических обработок, нагреваний, каких-то супер охлаждений, никаких пастеризаций, фильтрация, обратный осмос, ничего вот этого не делается. Вино будет таким, каким ну, его должна сделать природа. И вот этот термин натуральное вино оно может быть, но ну, да, не совсем корректный. но, к сожалению, он такой. Однако у этих вин есть еще название одно. Еще их называют Роу вина. И в переводе с английского вот это слово «Row» означает «сырой», «необработанный». И вроде бы это слово, да, оно так красиво описывает вот эти вина. Но на самом деле вот это «Row» – это не просто слово, это аббреви... аббревиатура. «Real authentic wine». То есть, если перевести даже слово «аутентичное», подобрать ему синоним, то «настоящие-настоящие вина» выходит. Есть еще одно прекрасное название, которое лично мне импонирует больше всего. Сейчас мы немножко с вами поговорим о людях, вот в этих натуральных винах, да, о значении личностей. И тогда я вам расскажу еще один термин. Которые ну, лично мне импонируют больше всего. Ну а теперь поговорим о самих этих винах: да, насколько они хорошие, нехорошие, почему они появились, и так далее. Да, кто-то вообще считает, что ну, это маркетинг. Но ну, смотрите, до такого активной, скажем так, глобализации, индустриализации, все вина были плюс-минус натуральные. И только когда начала активно развиваться химическая промышленность в плане тех же пестицидов, минеральных удобрений, да, если мы говорим о виноградниках, также активно начали добавлять серу, дрожжи. Насколько я помню, специальные штаммы дрожжей начали использовать с начала 20 века. Так плюс-минус. И сейчас вот немножко поговорим про маркетинг. То есть, ну, понимаете, 8 тысяч лет насчитывает история виноделия и <смех>, почти все это время 8000 лет это были плюс-минус натуральные вина и только в последний вот коротенький отрезочек вдруг сказали что это фигня да и, и будем делать вина по-другому напомню что в конвенциональных винах там несколько десятков различных добавок а так вот Пришли вот эти конвенциональные вина, да, массово их стали делать. И в 80-х годах прошлого века вдруг появилось обратное движение. Виноделы стали отказываться от сиры, от дрожжей, от различных добавок. И стали вот делать вина ну, плюс-минус натуральным способом. Если мы берем, и это, кстати, этот процесс стал происходить в разных странах, немножко по-разному. На тот момент, если мы говорим о 80-х годах, это не сейчас, да, когда есть интернет, и можно посмотреть, как делают люди на том конце света. Да. Тогда все это было сложнее, и вот люди, у которых в головах, кто то щелкнуло и не решили, что они будут делать так. Они очень долгое время не могли найти друг друга. А, ну вот, например, во Франции отцами, скажем так, основателями натуральных вин стали Жуль Шаве и Жак Ньюпорт. А, так вот, кстати, Жюль Шаве, он, можно сказать, и отец карбонической мацерации, которую используют для вин Бажеленово. Для вот этого гоме, который очень быстро созревает, вот, чтобы максимально у него была фруктовая ароматика, тогда Жюль Шаве как раз таки предложил вот эту самую карбоническую мацерацию. И во Франции многие натуральные вина как раз таки ну, и ассоциируются с, этим, ну, с этой технологией. И каждый винодел пришел вот к этому неиспользованию серы, ну и в принципе, кто-то иной на степени натурального виноделия разными способами. А кто-то, в принципе, не использовал по разным причинам, вплоть до того, что не было денег это купить на реактивы. А кто-то использовал, потом решил, что а могу ли я обойтись без этого. А кто-то, вот, кстати, про Ньюпорта такой есть, интересный рассказ, я позже буду рассказывать про замечательнейшую женщину Элис Феринг и про ее книжку, так вот там было, почему, в общем, группа людей, они были алкоголиками, им все равно очень хотелось пить вино и очень болела голова потом, и хотя сейчас есть утверждение, что голова болит не от серы, но тем не менее люди решили, что чтобы у них не болела голова, они могли потреблять то, что им нравится, надо как-то от этой серы уходить. В общем, пути у всех разные, но тем не менее по всему миру были группы людей, они есть сейчас, которые стали приходить вот к той или иной степени этого самого натурального виноделия. А теперь еще про личности. Есть такая замечательная француженка, имя ее, Изабель Лежерон. Есть такая ее замечательная книга. Натуральное вино, она здесь говорит и про органику, и про биодинамику. Вообще, Изабель Лежерон, она популяризирует вот эти самые вина не стесняется называет себя да я та самая чокнутая француженка она ездит по всему миру вина эти пробует находит что-то новенькое и на ютубе между прочим есть несколько фильмов с Изабель Лежрон есть где она посещает Грузию, есть, где она посещает Венгрию, по-моему, Болгарию. В общем, 4 или 5 фильмов можете найти, посмотреть. Они, по-моему, выпущены достаточно давно, но тем не менее, все это есть. Ну, конечно, вот в этой книге она рассказывает про эти вина. Причем я хочу обратить ваше внимание, что очень много внимания уделено именно виноградникам. И посмотрите виноградники там. Вот то, что я говорила, с травой совсем вот в виноградниках. Барашки ходят, свинки. Вот, вот так в траве это все растет, да? Что иногда я получаю комментарий, как это у вас все в траве? Надо только под чистым паром. Ну вот. Держат многие люди свои виноградники, с травой, с персиковыми деревьями там и с кучей, -кучей всего. Но, конечно, все идеализирует. Да, она пишет об этих винах хорошо, тем не менее, в ее книге есть упоминание, что вот люди, которые к нам пришли, они ну, на самом деле им было не так легко. Более того, по тем причинам, что они стали делать вина не так, как все, не так, как положено там ассоциации, не так, как положено в этих э, географических местах, да, там, где выпускались вина с защищенным географическим наименованием, их лишали этого права. Они могли писать на своих винах только столовое вино, то есть, ну, возвращаясь к тому, что вот кто-то говорит, что это маркетинг, ну, извините меня, маркетинг, когда ты теряешь все, ну во всяком случае много, из-за своих философских взглядов, но это, это не маркетинг. Это на самом деле большой риск, ну, можно сказать, до да, сумасшествия. Тем не менее, эти люди есть, они существуют и они добиваются своего. Ну а теперь поговорим о а второй замечательной женщине? Элис Фейринг. Элис Фейринг живет а, в Америке, и у Элис есть а, замечательная книжка, которая называется Naked Wine. <связь> То, о чем я говорю, обнаженное вино. И вот, а, наверное, обнаженное, а, ну это такой самый а, правильный. И пить это да, самое правильное прилагательное для вот этих типов фин. И я очень рекомендую, эта книжка есть в открытом доступе в сети, вам ее почитать. Единственное, она на английском языке. Ну, можно взять переводчика, кто знает английский хотя бы на школьном уровне, с помощью переводчика все это почитать, потому что книга, она в таком не совсем научном стиле, а в полулитературном рассказывает об этих самых винах. И более того... Элис рассказывает, как она сама, вот у нее были определенные принципы, определенные взгляды, да, что вино должно быть натуральным, и как она сама там, у знакомых на винодельне ей позволили сделать вино. А вот как она его делала, да, как, как она за него переживала. Потом она описывает, как она ездит тоже по, разную, по разным странам. Я вам рассказывала сегодня про Жака Ньюпорта, вот она ездила к нему в гости, тоже очень интересно описывает, как они там кушали, что они там кушали, и вот она все спрашивала, Жак, скажи, вот ну, рецепт, да, в английском языке, то есть, ну, как вот делать эти натуральные вина. И он ей сказал, знаешь, Элис, нет рецепта. То есть, ну вот, как, как получается, так получается. Но Элис, в отличие от Изабель, то есть Изабель показывает только одну сторону, но Элис говорит честно, что в мире не все правильно понимают, не все вина делают, правильно понимают вот эту самую натуральность вин. И например вот вечером сидит компания обсуждает вот я вам говорила да что обращу на это внимание обсуждают что вот вот это натуральное вино, и при этом рассказывают, что они обрабатывают виноградник раундапом да, что такое раундап это такой гербицид уничтожает сорняки то есть уже не совсем это подходит то есть ну, вот этот термин натуральности, он такой а, достаточно сложный. Кроме того, ее всегда интересовала, ну, вот обратная сторона, да, а если вино испортится, а если что-то пойдет не так. И вот тоже она спрашивала, ну, вот, вот что, что вы будете делать? И, например, один из виноделов говорит, послушай, я ставлю вино в мелкие емкости. И поэтому, если что-то, ну, где-то случится, то... Ничего страшного, испортится одна мелкая емкость. А Кто-то говорит о том, что, знаешь, ну, вот мы будем стараться делать натуральное вино, но если что-то пойдет не так, тогда мы вмешаемся, да, тогда, может, мы и серу добавим, может быть, мы еще что-то добавим, но без необходимости мы туда лезть не будем. А она откровенно говорит о том, о чем говорят многие виноделы в своих кругах, что... Каждый год произвести натуральное вино ну, не всегда возможно. что Есть какие-то погодные условия, природные катаклизмы, да, которые э, не позволяют получить э, ягоду идеальной кондиции, которую вот мы бы могли <свят> забродить, да, из которой мы бы могли сделать вино вообще без каких-то вмешательств. Правда, она такова. Ну а теперь поговорим немножко за маркетинг. Да, что все вот эти вина, это маркетинг, они не всегда хорошего качества. А, ну простите, и конвенциональные вина могут быть тоже качества а, разного. И сегодня мы с вами говорим, вот я рассказываю про эти типы, виды вин, не как потребитель этих вин, а как тот, кто их делает. Для себя, да, я делаю вино для себя. И вот смотрите, когда мне говорят эти вино-маркетинг, ну, для себя я сама решу, что мне делать. А, но когда мне навязчиво говорят, что ты не сделаешь вино без дрожей, без того, без всего, без пятого, без десятого, то в этом году как-то спокойно в комментариях. В прошлые годы а, вот некоторые люди прям навязчиво лезли. Я помню, что был один комментатор, который под каждым видео писал, что дрожи надо кормить, им надо подкормки, бросал ссылки, либо просто текстом писал, что вот дрожи просто вот надо кормить, кормить и кормить. Это разве не маркетинг? А, с одной стороны, да, классно, что нам сегодня доступны ну, многие такие вот производственные вещи. Да, мы можем купить и дрожи, и серу, и ферменты, и кучу, кучу всего. Но не надо мне это навязывать. Когда идет вот это навязывание, что ты без этого не сделаешь. Это тот же маркетинг, который предлагает мне купи. Да, сама растишь виноград. Ну, на, купи вот еще вот на такую сумму всяких этих там а, баночек и пакетиков. Я считаю, что маркетинг здесь. Если мы немножко вспомним историю, а, как культурные дрожжи, развивались и вошли в промышленность. Так вот, был период, когда только одна компания имела эксклюзивные права на производство и продажу вот этих дрожжей. Разве это не маркетинг? Это тоже маркетинг. Хорошо-то или плохо, я считаю это нормально. И это должно быть. И на сегодняшний день, ну вот мы теперь переходим к нашим порадам, да, к нашему домашнему виноделю, да. Я сторонник максимально натурального, но с другой стороны в какой-то момент у нас может что-то пойти не так. У нас может быть слабая микрофлора, слабые свои культурные дрожжи, ну по каким-то причинам, не знаю, по погодным условиям, мы что-то там обработали не так, мало, всяко бывает, она может быть слабенькая. Может иногда так случиться, когда а, там заводится кто-то ну, не совсем хороший, он нам потом вино может портить. Да, это тоже может быть, это, ну, там, я не знаю, очень-очень редко, но теоретически это может случиться. И, конечно, в таком случае нам нужно использовать культурные дрожжи, и это нормально. А какие же вина лучше, конвенциональные, либо натуральные, плюс биодинамика и органика? Но на самом деле они не лучше и не хуже, они разные. Они просто разные. И кто-то для себя выбирает одни вина, кто-то для себя выбирает другие вина. Тем не менее, иногда тоже нам пытаются навязать, что вот эти вина натуральные прячут дефекты, они все испорчены, это все плохое вино, но это мнение определенных людей. Точно так же достаточно людей с абсолютно другим мнением. А тех людей, которые имели большой доступ к винам, к разным винам, к хорошим, качественным винам. Тем не менее, они открыли для себя другой мир и стали больше употреблять вот этих вин. Нутральный, биодинамика, э, органика. Наверное, не просто так. Ну и, конечно, я вам рекомендую послушать разные мнения, тоже сейчас на просторах Ютуба. Об этом говорят, об этом говорят Самилье, об этом говорят виноторговые компании. Рассказывают некоторые личности, как они к этому пришли, почему они к этому пришли. Я вам просто рекомендую поищите, посмотрите, ну, как бы расширьте свой кругозор. Что на самом деле это просто абсолютно два разных мира. И не факт, что одни будут понимать других.